Привет, привет, друзья! Когда говорят об охлаждающей системе двигателя, подразумевается температура антифриза, но бывают случаи, когда охладить нужно еще и моторное масло. Масло напрямую контактирует с элементами двигателя, которые сильно нагреваются. Если температура масла станет критически высокой, оно потеряет множество своих свойств, что будет критичным для трущихся деталей двигателя. Вот эту тему подробно я раскрою в другом видео и будет очень интересно. Задачу охлаждения смазочного материала берет на себя масляный радиатор, иначе называемый маслокулером теплообменником и еще чаще называют ее поросенком. масляный радиатор двигателя призван защитить силовой агрегатор от износа, который может быть вызван перегревом масла. радиатор охлаждения моторного масла не является обязательным элементом большинства автомобилей. к примеру, подобные радиаторы устанавливают на автомобили более с мощным Двигателем. Масляный радиатор обеспечивает стабильность температуры смазочного материала, поддержание нормальной температуры силевого агрегата, увеличение эксплуатационного ресурса моторного масла. Если масло-радиатор не может справиться с этим на горячем двигателе, часто начинает выскакивать знак предупреждения масленка. У меня был такой случай, и когда спрашивал об этом в мастерских, никто не заподозрил масляный радиатор в моем машине. Однажды менял некоторые прокладки в двигателе и заметили, что смесь антифриза изуродовал, изуродовал масляного радиатора и поэтому заменили ее. После этого масленка у меня ни разу не меркнула Старый радиатор взял и бросил в гараже, но когда через некоторое время попытался продуть ее, ее антифризное отверстие, заметил, что оно вообще не продувается. Значит, ее антифризное отверстие было засорено. Антифриз не проходил внутри ее и, соответственно, этот деталь не мог охладить масло. Это означало то, что старый масляный радиатор был у меня неработоспособным. На засеренность масляный радиатор проверяется очень легко. Достаточно продуть ее антифризные отверстия, и вы заметите, в какой состоянии находится оно. Если свободу оно не продувается, даже не пытайтесь промить ее, лучше купить новую. Сделательный, конечно, оригинал, потому что качественный. Стенки у нее толстые и служит долго. Не могу обязаться за китайских производителей. Когда первый раз заменил этот деталь и поставил новую, оно послужило примерно, примерно полтора года. Потом в расширительном бачке появилась масляная пена и было очевидно, что масляный радиатор вышел из строя и срочно нужно было ее заменить. Даже не пробовал поискать оригинал, потому что из-за коронавируса в городе у нас был карантин и было бессмысленно искать оригинал. Если вы заметите в радиаторе или в расширительном бачке подозрительное пена, пено, то, скорее всего, ваше масло радиатор приплел и нужно ее срочно заменить. В таком случае с большой вероятностью в масляном радиаторе появится маленькая дырочка. И ее стены разъедает некачественный антифриз. Когда ее снимаете, проверить можно легко. В масле отсеке заливайте, например, бензин, а в антифризном отсеке сопрессуйте воздух. Если в масляном отсеке на поверхности бензина появятся пузырьки, значит масло насосухана и даже не пытайтесь ее восстановить. Некоторые умельцы, не имея понятия, масло-радиатор переделивает, сваривает какие-то алюминиевые трубки. Не делайте этого, потому что оно не будет охлаждать масло. Лучше установить масло-радиатор кристаллического производства, чем купить двигатель. В некоторых конструкциях автомобилей масло в антифризном отсеке может попасть через прокладку масла радиатора, теплообменника. И поэтому на это тоже нужно обратить внимание. Ну, хочу попрощаться и прошу вставить лайки под видео и подписывайтесь на канал. Спасибо всем за внимание.